Ростов-на-Дону Проблема такая Застрял ключ в замке Выкидной ключ Никого не учу Как чего делать Не подсказываю Просто вот снимаю видео как могу Хотите, пользуйтесь Хотите, звоните, я починю Чтобы заглушить машину Я снял контактную группу С задней стороны Сначала я разобрал кожух но ключ у нас остался торчать в замке зажигания. Он еще не вытаскивается до сих пор. Для этого я разобрал ключ, выкрутил вот этот винт. И эта часть у нас пока еще торчит в замке. Когда я сниму вот эту часть, собью вот эти болты, только потом, когда у меня замок в руках окажется, тогда я смогу с ним что-то делать плюс ко всему выяснилось что выработка внутри личинки разобрал замок вот он полностью перебраты перебираю сейчас личинку и будем собирать машину у меня есть свое место для работы не на улице не во дворях там нигде если что звоните Собираем все назад в обратной последовательности, все уже собрал, не забываем прикрутить винт, вот этот Ну и заводим, сейчас у меня клемма скинута с аккумулятора Можно ключ собирать назад